Так, короче, ребят э, написал жалобу Riot Games по поводу обновления аккаунта. Э, прошу обналить аккаунт, да, то есть вывести его в ноль, так как, я знаю, те случаи, как когда переводили сервер на сервер и там подобное, типа, ну хочу начать с нуля, типа, ну потому что это не играбельно, это реально не играбельно, это невозможно, блин. Ну я хочу, помогите мне, пишу я им. На что мне отвечают? Мы знаем как минимум два случая, когда ребятам в ноль обновляли аккаунт. Большое спасибо, за, э, спасибо, что поддерживаете наш проект. Мы очень стараемся сделать его максимально хорошо. Однако некоторые ошибки исправить так непросто. К моему большому сожалению, я не могу обнулить ваш аккаунт, несмотря на то, что ваши цели бл очень благородны. У нас э, просто нет инструментария для этого. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как это сделать. Ребят, с сервера на сервер перекиньте и перекиньте обратно на сервер. Вуаля! Это несложно. Дальше. та та та та та где я остановился? У нас нет просто инструментария для этого. Да и делать это было бы нечестно по отношению к другим игрокам, которые приходили к нам ранее с такой просьбой. Все игроки сталкиваются с подбором. Рано или поздно. Кто-то с легкостью поднимается до алмаза. Ребят, я алмаз давно был. Но не может подняться выше, хоть и играет вроде как стабильно, хорошо. А кто-то никак выбраться из железа не может. Ну, ребят, из железа, если человек не может выбраться, это, извиняйте, типа, ну, реально отсутствие понимания игры просто. Ну, вот я хочу попробовать не выбраться с железа. Да, я хочу попробовать. Почему вы мне не даете эту возможность? У всех нас э, были игры, в которых мы, например, с легкостью выигрывали линию, но никак... Э, не использовали св и свое преимущество. А многие мидлейнеры на низком рейтинге порой могут выиграть линию и никак не реализовать свое преимущество. После убийства вражеского мидлейнера они могут просто остаться на линии и продолжать фармить. Хотя это отличный момент для Рома на соседнюю линию и возможность забрать важный объект. Вышка Дракон Герольд. И это отличает игроков, которые с легкостью поднимаются э, в ранговой лестнице от тех, э, которые при должном навыке игры остаются на том же уровне. Вопрос. Ну, если вы это понимаете, чё у меня пока дэти мейты, которые это не понимают? Ну, реально, вопрос. Да, почему мои тиммейты не понимают, что нужно роумить? Мне Riot Ри саппорты пишут, э, нужно роумить вышка, дракон, Герольд. Они уже подсказку дают, типа, да, вот на что нужно акцентировать и как отыгрывать. Ладно, погнали дальше. Игроки, которые стремительно повышают рейтинг, стараются охватиться за любую возможность вывести свою команду вперед. Наказывают врага за любую, даже самую незначительную ошибку и пытаются вывести максимум из каждого момента. К сожалению... Те, которые играют со мной, да, то есть в моем подборе этого не происходит Поэтому я и обращаюсь к вам, Riot Games Блин, я это прекрасно понимаю Вы совет реально хороший даете Но проблема не во мне, проблема в тиммейтах, блин Вы для того, чтобы поднять свой рейтинг Недостаточно играть просто хорошо и лучше, чем оппонент Важно быть всегда на две головы выше, на два шага впереди. Я понимаю, что это вряд ли те слова, которые вы хотели услышать, но поднятие э, в ранкидах занимает кучу времени и сил. Именно поэтому рейтинг так ценится. Именно поэтому в каждом регионе существует всего лишь 50-100 или 200 лучших игроков, которые каждый день борются за право остаться ими. Не стоит зацикливаться на неудачах своей команды. Старайтесь всегда обращать внимание на свой уровень игры. Ребят, ну, мой уровень игры. Так, хорошо. Всегда полезно пересматривать реплей и увидеть со стороны, можно ли было сыграть лучше. Не тратьте время на поиск ошибок других игроков. Да, действительно, не, не тратьте время на поиск ошибок других игроков, они не рачат, они лучше не сыграют, они не зайдут пересмотреть мой стрим, блин, и посмотреть, куда он звонких их носом тыкнул, <с> когда нужно было пойти забрать вышку, героль, да, блин, или какой-то, ну, вообще, объект дракона, ну, неважно, так... Не тратьте время на поиск ошибок других игроков, а оставьте это дело им. Ведь это никак не поможет вам подняться. Действительно, не тыкнув носом, он не поймет. И нет, я не говорю о том, что каждая проигравшая игра, это исключительно ваша вина. Наоборот, практически не бывает игр, которых виноват один игрок. Блять, хватает таких игр, ребят, не поверите. Более чем. Если не говорить об, об игроках, которые умышленно проигрывают игры, но это отдельная история. К сожалению и правда, бывают игры, которые невозможно выиграть даже приложив максимум усилий. Не зацикливайтесь на досадных поражениях. Просто забудьте об этой игре. Просто забудьте об этой игре, ребят. Совет хороший. Забудьте про эту игру, удалите Wild Drift. Так, Zhik, я потерял? Я потерялся. Забудьте, удалите, где тут. Не зацикливайтесь в поражениях. А, забудьте об этой игре. Она не стоит ваших нервов. Да, согласен. Помните, что ранговые игры это марафон, а не спринт. Блять, у меня 3500 игр сыграно. Какой в жопу марафон. Сегодня вы проиграли несколько подряд, а завтра выиграли. Это вполне нормально для ранкедов. Побеждает не тот, кто выиграл больше всего игр подряд, а тот, кто не... Сломился на всем пути и всегда старался выиграть, несмотря на тролли ливеров, несмотря на слабых игроков. Я верю, вы хороший человек. Не загоняйтесь по поводу игр и будьте всегда на позитиве. Я не верила, что смогу сама двигать руками и ногами. Но теперь я на другом конце мира, чтобы спасти его, вместе мы справимся. Ножницы и иголки нитки достались мне от создательницы. Я найду им достойное применение». Это нам писала этот Страж Света, благая Швея. Короче, ребят, суть вы поняли? Мне ответил Riot Games. Поддержка. Я немножко не это хотел услышать, но, по крайней мере, здесь они дали ответ на вопрос многих игроков. Что нужно делать на самом деле, чтобы подняться, да, то есть э, не надо соло-фармить линию, да, то есть нужно смещаться на объекты. Это, ж, сука, вот просто элементарно. Э, Riot Games поддержка дает вам подсказку, люди, все, кто просмотрит э, данное видео, переслушайте его, пожалуйста. Не, не делайте э, тупых ошибок, из-за этого проигрываются игры, из-за этого тельтуют союзники и просто сливается игра. Подумайте несколько раз перед тем, как просто забить на соло фарм и остаться у себя на лайне, и не выйти там команде, помочь, что ли. Все, до встречи на канале. Подписочка, лайк.